Шичко. И напишите словосочетание Алкогольный программист. Подчеркните это словосочетание. Поставьте тире и напишите. Это человек. Это человек, который формирует у наших детей алкогольную программу. Очень опасный человек. Очень опасный человек. Вот кто такой алкогольный программист. Второе слово запишите все. ⁇ Воздержанник ⁇ от слова ⁇ Воздержание ⁇.⁇ Воздержанник ⁇ Подчеркните это слово ⁇ Воздержанник ⁇ поставьте тирет, и я вам сейчас объясню, кто такой ⁇ Воздержанник ⁇ Вот вы знаете, в самом конце правления Брежнева, в 1978 году, по всем партийно-государственным структурам вдруг была дана одна общая установка – максимально способствовать коллективному пьянству. Чтобы обязательно все праздники отмечались с выпивкой на предприятиях, учреждениях, чтобы обязательно в этих пьянках дирекция, парторганизация принимала участие для лучшей спойки с коллективом, чтобы профсоюз на эту пьянку денег не жалел. Я работал в системе Академии наук и... После этого постановления наш институт буквально загудел. Дня не проходило, чтобы кто-нибудь день в институте эту пьянку на совершенно законном основании не пьянствовал. А летом, в субботу утром, к институту подгоняли автобус, в него загружалась веселая команда, канистры со спиртом, закусь, и везли их отдыхать на берег Опского моря. И на этом берегу начиналось такое дикое попоище, вам представить себе невозможно. И я вот сейчас, как сейчас, ясно вижу, среди этого моря хмельного разливанного дурева ходит один человек чернее сапога. Он ходит, волком на всех смотрит, зубами скрипит от негодования. Это шофер вот этого самого автобуса. Он бы глазами всю эту отраву в себя залил, а ему нельзя ему эту пьяную ораву грузить в автобус и через три поста ГАИ везти назад в городок. Вот этот шофер и есть тот самый воздержанник. Запишите все, воздержанник — это алкогольно запрограммированный человек, который по какой-либо причине не употребляет алкоголь, испытывает мучения от своей трезвости. Испытывает мучения от своей трезвости. Ну, типичный пример воздержанника – это человек, который пришел от врачей-наркологов, да? Он пришел, ему пить нельзя. Все вокруг пить, а ему пьют, а ему нельзя, он умрет. Его закодировали там или ампулу зашили, и человек мучается от того, что ему пить нельзя. Типичный пример воздержанника – это наш соратник, наши соратники на диете – вот кто-нибудь из вас сидел на диете? Поднимите руки. Кто сидел на диете? Вспомните, как это было. Все с понедельника диета. Чай, газета, кефир и морковка. Три дня кефир-морковка. Первый день кефир-морковка. На второй день глаза уж не смотрели на этот кефир и морковку, а все вокруг счастливые. Что хотят, то едят. А холодильник-то вон он рядом, битком набит. Да ты только руку протяни. Да провались она, это кефир с морковкой пельменей налопался, и на этом, как говорится, вся диета и закончилась. Без того он сильнее, да? Но ну, типичный пример воздержанника – это наши соратники еще неделю назад по отношению к очкам. Вот представьте, неделю назад вам бы кто-нибудь сказал, что вы вечером пойдете на три часа на занятиях и дома забудете очки. Ха-ха-ха, а, а, ну это же смерть, ну как, без очков это же все, конец и смерть. Вот ведь сидят уже люди, два часа. Оказывается, ведь можно, если к этому подойти сознательно. Поэтому следующее слово сочетание запишите все. Сознательные, сознательные, три Подчеркните это слово сочетание. Сознательные трезвенники. Поставьте тиры и напишите. Это мы. Это мы. Авансом, авансом, вы пока не радуетесь сильно. Вам это авансом. Это мы, люди, люди с разрушенной алкогольной программой. Испытывают радость и гордость за свою трезвость. Я хочу подчеркнуть принципиальную разницу между воздержанником и сознательным трезвенником. Вот представьте, идет пьяное застолье, пиво, вино, водка льются рекой. А за этим столом сидят два человека, которые алкогольный яд не употребляют. Один из них — воздержанник, вчера вернулся от врачей-наркологов, ему пить нельзя. А второй — сознательный трезвенник, прошедший курс Шичко, разрушивший алкогольную, записавший себе трезвую программу. Оба сидят за столом трезвые, оба пьют минеральную воду и сок. Но что творится на душе у каждого — это небо и земля. Воздержанник жадным глазом провожает... Каждую рюмку, которая в чужую глотку льется и думает, ну почему же это не я, ну почему же им топить можно, мне-то нельзя, я же умру. И он не может в такой ситуации находиться. Он либо встает и уходит, либо говорит: а, наливай, лучше сдохнуть, чем такие муки терпеть. Вы знаете, примерно 20% людей, каждый пятый, умирает сразу. Вот у всех на глазах тут же раз и умирает, и спасти невозможно. Это очень страшное дело, я вам хочу сказать, лечение у врачей-наркологов. А рядом сидит сознательный трезвенник. Человек, у которого разрушена алкогольная программа, записана трезвая. Он сидит и смотрит, как за столом несчастные, сумасшедшие люди травят себя алкогольным ядом. Вот они пришли, все такие добрые, веселые, хорошие, нарядные, и вот уже началось. Один давай орать. Второй — руками махать, третий — носом в салат сыграл. И он сидит и думает, «Господи, да слава Богу, я-то нормальный человек, за этим столом сижу». И присоединиться к этому безумию, у него нет ни малейшего желания. Он — сознательный трезвенник. И последнее словосочетание запишите. «Культурное» в кавычках. «Культурное» в кавычках. «Умеренное» в кавычках. «Употребление алкоголя». Культурное в кавычках, умеренное в кавычках, употребление алкоголя. Подчеркните, поставьте тире и напишите глупость и «чушь». Это глопость и чушь. Так как употребление наркотического яда не может быть культурным и умеренным так как употребление наркотического яда не может быть культурным и умеренным. Не может быть культурным и умеренным. Я посмотрел ваши анкеты алкогольные. 95% скромно себя отнесли к культурно и умеренно пьющим людям. Ну, судя по тому, как вы определили, кто они такие – они же написали сами-то вы поскольку, да по каким праздникам, в общем, все себя где-то вот культурно умеренной этой категории и отнесли. И поэтому, соратники, для вас вот эта моя лекция на пятом занятии о так называемом культурном и умеренном употреблении алкоголя – одна из самых важных и одна из самых главных. Она очень веселая, а короткая, я думаю, доставит вам истинное удовольствие. Кроме того, соратники, пришло время ответить на некоторые вопросы. Некоторые из вас мне пишут в каждом дневнике. «Владимир Георгиевич, ну почему в вашем курсе так много информации об алкоголе? Мы же не алкоголики, мы же сюда не за этим пришли. Вы вон алкоголиком пойдете раз, нам-то оно зачем, нам-то оно незачем». Пришло время ответить на этот вопрос. Дело в том, что в моем курсе информации об алкоголе очень и очень мало. Я считаю, ее почти нет. Я сотой доли вам не рассказываю того, что мог бы об этом алкоголе рассказать. Но почему мы все-таки даем эту информацию? Почему мы требуем, чтобы вы отвечали на антиалкогольные вопросы дневника, писали себе антиалкогольные установки в самовнушение? Да потому что, соратники, всем выпускникам своих курсов я даю гарантию. Гарантию того, что то, что вы достигнете на этом курсе, и то, что вы достигнете дальше, работая по этой программе, с вами это останется навсегда. Но при условии, если вы отработаете честно и алкогольную программу. У меня были люди на курсе, которые на отрез отказывались работать с алкоголем. На отрез. Вот моя вторая группа в Академгородке. Я провел первую, шум, успех, набежала тут же народу, давай вторую. И на вторую группу пришел мой однокурсник. Мы с ним не друзья, не приятели, просто на одном курсе в университете учились. Он солидный дядя, доктор физмат-наук, профессор университета, заходит. Ты что, говорит, глаза что не лечишь на меня? Я говорю, да вроде как. Он говорит, нет, так что, действительно можно очки снять, зрение восстановить. Я говорю, ну я снял, восстановил, а давай, а давай. Но у этого моего однокурсника-профессора была такая мощнейшая культура питейская программа в голове что он даже слово «алкоголь» равнодушно слышать не мог. И когда я про алкоголь что-то рассказывал, он демонстративно уши затыкал, чтоб даже не слышать. Громче всех он пел школьный вальс, был лучше всех, кружился, вертелся, глазами вращал. На шестой день снял очки, на седьмой день руку сжал, ты смотри, говорит, действительно, дело стоящее. Через неделю утром звонок. «Слушай, я слеп, я ж на кровати подпрыгнул, ничего себе!» Я вторую группу провел человек, ослеп. Я говорю, кто звонит? Ну я, я твой однокурсник. Я говорю, как ослеп? Ну не ослеп, но без очков не вижу опять ничего. А что случилось? Да понимаешь, вчера была защита диссертации. Я оппонент. Мне, как всегда, после защиты наливают полный стакан коньяка. Я его в себя начал заливать. До половины не долил. Как все пеленой стеной перед глазами встала. Я коньяк, говорит, долил и ничего не вижу. Стакан ставлю и в салат попал. Мне говорят, ты что, идиот, руки грязные в салат суешь, люди еще не напились, он хулиганит. А я, говорит, не вижу. Притащили, какие дачки. Весь вечер пропьянствовал. Утром, говорит, просыпаюсь и без очков ничего не вижу. Я говорю, ну я же тебе говорил. Он говорит, да, да, ты смотри-ка. Однако снова к тебе надо на курсы идти и уже честно всю программу отрабатывать. Вот соратники, тринадцатый год я его жду. Не идет. Вы понимаете, какая-то страшная зараза этот алкоголь. Как она людей за горло-то держит. Он ослепнуть готов, а то с алкоголем не расстаться. Ведь это же не какой-то загулдыга-пьяница, президент Ельцин. Это же профессор лучшего за Уралом высшего учебного заведения. Университет в Академгородке. А как за горло-то держит? Во все века соратники... Распространение алкоголя в обществе держалось на лжи. И все, что вы когда-либо слышали хорошего, полезного об алкоголе, все это от начала и до конца ложь. Но самая страшная ложь, которую распространяют об алкоголе, это ложь о том, что, дескать, пели бы все культурно, пили бы все умеренно, тогда бы пьянства алкоголизма не было. Я за свою жизнь не встретил еще ни одного пьяницу-алкоголика, который бы в грудь себя колотил и доказывал, что он алкоголик. Ни одного еще не встретил. Все тебя в грудь колотят и говорят, я пью умеренно. Ну как же умеренно, ты вчера под забором лежал. Ну мало ли там споткнулся, упал, а вообще-то я пью умеренно. Я пью по случаю, пью с друзьями, пью на свои. У меня просто мера другая, вот и все. А душа-то, как говорится, меру знает. В русском языке словосочетание «культурное умеренное употребление алкоголя» Абсолютно бессмысленно. Речь ведь идет о человеческом пороке. Употребление алкоголя в любых дозах и по любому поводу — это опаснейшая разновидность наркомании. И как к любому пороку применить понятие чуть-чуть слегка, культурно, умеренно, ну такая глупость получится, хохотать будете. Резанет слух сочетание «культурное хулиганство». Вот что бы это значило. Я так понимаю, это когда возле метро хулиганы физиономию бьют, а при этом не матерятся. О, сегодня культурные хулиганы били. Смотри-ка, и нематеринец, растет культура хулиганства в отечестве. Или скажем такое понятие, умеренное воровство. Вот что бы это значило? Слушай, ты воруешь? Не-не, ну так, умеренно тащу. Умеренно тащу, это все-таки воруешь или не воруешь? Геннадий Андреевич Сычков свой метод ввел одно из центральных понятий, Алкогольный программист – это человек, который формирует у наших детей алкогольную программу. Очень опасный человек. А давайте разберем, а кто он физически, этот алкогольный программист. Вот человек пьяный в луже с бутылкой сигаретой посреди дороги валяется. Как вы думаете, пьяный в луже является алкогольным программистом? Может он у наших детей вызвать положительную установку на употребление алкогольного яда? Нет, соратники, нет. Это самый наиполезнейший человек в нашем обществе, который в луже, пьяный, да еще и с этим... С бутылкой валяется, потому что он является противоалкогольным программистом. Все наши дети от года до пятнадцати мимо идут и знают. Дядька налокался, вон с тех красивых бутылок, что в гастрономе продают. И у детей возникает недоумение. Ну как же так? Вон опять Штирлица показывали. Штирлиц напьется, накурится. Всех фашистов одной левой берет и побеждает. А тут дядька с этих же бутылок рога в землю и не шевелится. Что-то тут не то. А кто же тогда является алкогольным программистом? А вот алкогольным-то программистом как раз и является человек, который пьет культурно, пьет умеренно. Он пьет и ничего с ним не случается. В отрезвитель он не попадает, Морду он изменить и никому не добивает. Ему в этот раз не набивают, Да он на доске почета висит. О, Дети на таких смотрят и говорят, О, я буду как вот этот дядя-тетя, Не как тут в луже, А как вот эти дядя-тетя пить. И получается первый парадокс Шичко. Человек, который лежит пьяный в луже, Он является алкогольным самоубийцей. Он себя убивает алкоголем. Он очень скоро Погибнет, но при этом он приносит колоссальную пользу обществу. Он из этой лужи вопиет к нашей совести и разуму. Люди, остановитесь, да что же вы делаете? Вот так, как для индейцев Америки вот этой лужей все для вас и закончится. А человек, который по праздникам поднимает фужер с шампанским, этот человек по сути является самым настоящим алкогольным убийцей. Геннадий Андреевич Шичко абсолютно точно посчитал и доказал, за 17 лет культурного поднятия фужера с шампанским лично с этого культура культуропитещика 10 детей берут пример. За 17 лет все десять детей втягиваются в пьянство. За 17 лет двое из десяти спиваются, а один безнадежно и погибает. 17 лет поподнимал фуже с шампанским и человека другого убил. Не себя! Тебе ничего было... Ты человека другого убил. Еще 17 лет второго убил. Вот в этом и заключается преступная суть вот этой так называемой теории культурного пития. У нас в стране бушует эпидемия пьянства. Миллион пьяниц-алкоголиков убивает каждый год. 250 тысяч вот таких вот дебильных детей калечит каждый год эта эпидемия. Но эти дебилы и алкоголики — это жертвы. Разносчиками эпидемии с педоносцами являются люди, которые пьют культурно, пьют умеренно. Вот эти-то люди и передают эстафету пьянства из нашего поколения, поколению наших детей. Запишите все. Выводы. Выводы. Выводы. Первый вывод. Культура пятийства одним словом и в кавычках. Культура питейства это самая опасная форма алкогольного отравления. Культура питейства это самая опасная форма алкогольного отравления. Преступная форма. Преступная форма. Поставьте тире и напишите. За 17 лет Своим примером культурно пьющий убивает одного человека. За 17 лет своим примером культурно пьющий убивает одного человека. И как бывает страшно видеть, когда этим человеком вдруг оказывается собственный сын или собственная дочь. Я десятки знаю трагедий, когда в так называемой интеллигентной культурно пьющей семье Спивается ребенок, а ведь отец-то с матерью и вложили ему этот стакан, они же его на этот путь-то направили и наставили. Второй вывод запишите. Культура питейства это самая тяжелая форма алкогольной зависимости. Культура питейства это самая тяжелая форма алкогольной зависимости. Не совсем понятно, но я поясню. Я поясню. Вот вы в понедельник придете к себе на работу, и на работе подойдите к любому так называемому пьянице-алкоголику. И заведите с ним речь о вреде алкоголя. Не о том, что он пьяница плохой, а о том, что скоро от этого алкоголя нам всем смерть придет. И будьте уверены, любой алкоголик ваш разговор поддержит. Потому что алкоголик знает, алкоголь — это смерть. Она уже над ним с косой ходит, он понимает, вот еще немного и конец. Но вы попробуйте в понедельник подойти к любому, так называемому культурно пьющему коллеге, и предложить ему ну совершенно невинную вещь. Слушай, у нас тут на неделе будет день рождения в коллективе. Давайте мы в этот раз его отметим без алкоголя. Самовар поставим, торт купим. Да ты что? «Да мы что, алкаши, что ли, какие? Да мы что, тебе шампанского на день рождения позволить не можем?» «Да он вас слушать не будет, потому что у него самая тяжелейшая форма зависимости, он культурно пьющий. Он еще не допился до понимания того, что алкоголь — это смерть и гибель». Я, кстати, первые три года вел занятия по Шичко, и мы давали рекламу «Метод Шичко против алкоголя, табака, наркотиков». И в основном шли мужчины с алкогольной проблемой. Как мне легко работалось первые три года, вы себе представить не можете. Вот с теми людьми мне не надо было делать то, что я с вами делаю пятый день. Вот тем людям не надо было доказывать, что алкоголь – это самое страшное зло, какое есть сегодня в нашей жизни. Это уничтожение нашего народа, нашей нации, нашими руками за наши же собственные деньги. Тем людям этого доказывать было не надо. Они пришли за помощью. Они готовы расстаться с этой зависимостью. Только начинали писать дневнички самовнушения. На третий-четвертый день как огурчики вылетали из этой зависимости. А потом мы начали другие вредные привычки. Оздоровление, зрения И до курса пошел, как и вы, культурно пьющий народ. И вот здесь нам, преподавателям, приходится пять дней буквально крутиться на пупу. Потому что многие понять не могут, слушай, ну при чем тут алкоголь? Ну при чем тут алкоголь? Мы же не алкоголики. Вот Павел бы щелкнул, чтобы лучше видеть. Вот за это б тебе спасибо. А то вот лезет в душу с этим алкоголем и алкоголем. И последний, третий вывод запишите. Не всякий культурно пьющий сопьется. Не всякий культурно пьющий сопьется и станет алкоголиком. Не всякий культурно-пьющий сопьется и станет алкоголиком. Но все до единого алкоголики начинали с культурного пития. Но все до единого алкоголики начинали с культурного пития. Начинали с культурного пития. Ну и в заключение я вам расскажу веселую историю. Меня часто приглашают выступить в трудовые коллективы. Но, как правило, наши же соратники звонят. Владимир Георгиевич, вы так интересно о многих вещах умеете рассказать. Давайте устроим встречу в коллективе. Я говорю, да ради бога. А как лекцию назвать? Я говорю, назовите так, сеанс психоанализа. С установкой против всех болезней, очков, табака, алкоголя. Проводит профессор, президент. Вы знаете, люди до сих пор ходят на сеансы. В обеденный перерыв полный красный уголок народу набивается. Я захожу бодро так, у кого часы с металлическим ободком в карман снунуть, все раз скорее часы прячут, кто там, а цепочку, уши, не-не-не, только часы. И я начинаю сеанс. Рассказываю про метод Шичко, про метод Бейца. Рассказываю, что каждый сам может восстановить свое здоровье, зрение. Рассказываю о программировании, программировании детей на дурное. Рассказываю про алкоголь, про мочу, бакте, дрожжей, э, про шампанское, про газы, хохочет все. А потом говорю, хотите помочь себе? Восстановить здоровье, зрение. Хотите детям своим помочь? Разрушить у них в голове вот эти программы на алкоголь, на табак, на наркотики, на смерть? Приходите к нам на курсы. Мы вас научим, мы вам поможем. Всего и спасибо, спасибо. Кто-то говорит... Это все, я говорю, все? Как все? А установка? Ведь сейчас установка должна быть, говорю, о, будет, говорю, вам сейчас и установка. Сели, говорю, все поудобнее, тут все садятся, кто-то глаза закрывает, начинает руками махать, знаете, это кашпировщина. И я таким загробным голосом даю установку, я говорю, уважаемые товарищи, я верю, что пройдет совсем немного времени и окажетесь вы в очередном застолье и символом праздника посреди стола вся в орденах-медалях будет стоять бутылка с алкоголем. И все-то на этой бутылке не по-русски будет написано, а в правом верхнем углу стоять какие-то закадочные градусы. Кстати, градусы на бутылке точно обозначают процент мочи дрожжей, которые в этой бутылке содержатся. И вдруг, говорю, подтянется ваша рука за этим злополучным стаканом. Я бы очень хотел, чтобы вы вспомнили вот эту нашу мимолетную встречу и решительным движением навсегда отодвинули от себя этот стакан, понимая, какое преступление перед своими детьми, перед всеми детьми, перед будущим нашей Родины вы собираетесь совершить, взяв в руки этот стакан. Вот его в руки взять — это уже преступление. Отодвиньте, и вам станет так легко, так хорошо на душе». Вы не будете принимать участие в этом, несомненно, дьявольском деле. Вот такая будет установка. Шум в зале, недоумение, ничего себе, на установку нарвались. Кто-то говорит, ну а если? Я говорю, ну а если тут все вздыхают? Не хватит у вас мужества отодвинуть стакан, а уговорят вас поднять, дочокнуться. Кстати, это отсюда человек чокнулся, и яд в себя заливает. Так вот, если уговорят вас чокнуться, то в этот раз чокнитесь на все сто процентов. И на удивление другим гостям и хозяевам залейте этого алкоголя в себя столько, чтоб с ушей и носа закапало. И приползите вы в этот день домой обязательно на четвереньках. И то мы обязательно брыгаете все ковры, все углы и ложитесь в эту лужу спать. А утром, когда вы проснетесь, вы посмотрите в глаза своим детям и скажите, дети, алкоголь — это страшнейший наркотический яд. Вы посмотрите, в каких скотов, свиней людей превращает. И будьте уверены, в этот раз дети вам поверят. А верят. Вот такими квадратными глазами на все это посмотрят. И вы станете для детей примером того самого противоалкогольного программиста, которого, может быть, им так не хватает в этой жизни. А вообще, соратники, вопрос ведь просто как огурец. Я хочу у каждого из вас спросить, вот вы сможете своим детям или внукам доказать языком, что алкоголь — это страшное оружие, которым уничтожают наш народ? Вот вы сможете языком доказать, если на праздник достанете бутылку, нальете, поднимете, да дети вас будут считать за последнее дерьмо. А это ля одно, делает-то ведь прямо противоположное, правда? А я своим детям доказал. Я своим детям доказал. В 1983 году мне попал доклад академика Углова о медицинских и социальных последствиях употребления алкоголя в СССР. В этом докладе Углов сделал вывод. Наш народ целенаправленно, как индейцев в Америке, уничтожают алкоголя. Брежнев еще был жив, в 81 -го года доклад. С второго года была запущена программа уничтожения нашего народа алкоголем. Я почитал доклад, у меня волосы зашевелились. Я сел, посмотрел, вспомнил свою деревню, так деревни-то уже почти нет моей к тому моменту. Я пришел, проверил все цифры, все точно. Пришел домой, на глазах у изумленнейшей жены, собрал в баре все коньяки, шампанский, все, что там было, и пошел и вылил все в унитаз и сказал, что никогда в моем доме этой отравы больше ни грамма не будет. Я, молодой русский парень, интеллигент своего народа, да я прекрасно понял, кому надо, чтобы я эту отраву культурно локал. Я понял, что я молчать не буду, чего мне это в жизни не стоило, а поверьте, стоило мне это в жизни очень многого. Я пойду людям рассказывать, что эти сволочи удумали над нашим народом сотворить. Но я также и понял, то первый вопрос, который мне зададут, слушай, а сам-то ты как пьешь? Наверное, культурно пьешь, умеренно. Научил бы нас, алкашей, культурно пить, и проблему бы решили. Так научить-то невозможно, это же наркотик. Президент Ельцин спился. У нас четыре академика в Академгородке безобразнейшим образом спились, точно так же спиваются, как рабочие и колхозники. Есть организм, есть наркотик, вот и все. И я своим детям доказал. 24 года у меня в доме нет этой отравы, нет разговоров, даже шуток на эту тему никаких уже давно нет. Все друзья у меня трезвые, все праздники трезвые, родня у меня вся трезвая. Поверьте, мы трезвые люди, имеем шанс выжить в этой ситуации. Более того, помните, одно время по телевизору рекламировали водку? Распутин моргал, помните, на бутылке? Всякий раз, когда эта реклама начиналась, я кричал дочерям, девчонки, бегом сюда, смотрите, запоминайте на всю жизнь. Это сволочь, враг работает на телевидении. Этот враг поставил цель уничтожить ваших будущих мужей, искалечить ваших будущих детей. Упаси вас, Господь, хоть когда в жизни притронутся к этой отраве, алкоголю и табаку. И мои дети мне поверили. Моя старшая дочь работает на телевидении, 36 лет ей. Вы не представляете, какая это клака и мерзость новосибирское телевидение, вы не представляете себе. Она единственный человек на всем этом телевидении, не употребляет алкоголь, табак и не колется наркотиками. Моя младшая дочка закончила Академию экономики и управления. Я один раз всего приехал к ней в институт, я чуть не умер. Я попал в перерыв, мне надо было на пятый этаж по лестнице подняться, на каждой ступеньке стоит девка, сосет сигарету, там топор вешает. Моя младшая дочка тоже не употребляет ни алкоголь, ни табак. Более того, я ведь счастливейший отец. Они ведь и молодых людей таких нашли.